Ваня вот испытывает на себе новое состояние, вытягивает шейный отдел, сейчас сломает дверь, вот. висит на петле глиссона, вытягивает шейный отдел, грудной отдел, потом расскажет, какие ощущения он будет испытывать. Непередоваемое ощущение mm -hmm. придумали Как закреплять петлю глиссона Потом покажем вам видео Как это все выглядит mm -hmm. Доброе утро Вот это вот петля глиссона Очень чудесное Изобретение Вытянуть Позвоночник, выровнять его вот у меня здесь вот, а, бывает часто у людей, у меня тоже. Вот там вот как, ну как блок какой-то или как зажим, или вот что-то вот такое. Вот, вот здесь. И вот петля Глисона, она позволяет это дело все вытянуть. Расслабить, растянуть, все зажимы убрать. Ее можно использовать в домашних условиях, очень просто. Достаточно зацепиться просто за что-нибудь и вытягивать. Это очень классные ощущения. Это очень классная зарядка. Это разминка позвоночника. Убираются зажимы. Ну, кровоток, естественно, идет более ровно. Мозг вентилируется хорошо, кровью омывается. Ну и, конечно же, самое главное, это энергопотоки. Убираются зажимы. Там, где есть зажимы, где есть искривления, там есть а, завихрение энергопотоков. Они, поток вот этот вот по столпу, по позвоночнику, он нарушается. А у нас он сдвоенный. Один от Земли наверх, а второй из космоса в Землю. И они идут от, параллельно, друг навстречу другу одновременно. И когда есть перебои, тогда ну, с энергетикой начинаются проблемы, потому что это основа, это ось. И вот петля Глиссона это очень очень классная такая вот э, штука, которая позволяет все эти моменты все гармонизировать в общем. А, мой друг занимается изготовлением этой петли и продажей, поэтому кому интересно можете себе приобрести такую петлю. Обращайтесь. Я прям рад такому приспособлению она компактная удобная ее много где можно использовать там все вот. она всего нужно просто вот так вот подвесить и все и при, при, ну, присел и уже это уже растяжка идет больше ничем так невозможно вытянуть такой эффект получить прям <coughs> до да, самой поясницы можно протянуть и грудное я делаю вот вот все все все все очень классная вещь у кого проблемы со спиной да у всех проблемы со спиной на самом деле Поэтому очень рекомендую. Обращайтесь, обращайтесь за петлю Эглисона. Она также продается за Призм. Кто еще не покупает за Призм, покупайте за Призм. Это очень выгодно и очень здорово вообще. На связи.